Дорогие друзья, интернет-пользователи гости моего канала С вами снова я, Серый Кролик Ну вот сегодня <coughs> зашли мы в клетчатник. Первое, что мы увидели, у нас аборт не запланированный, ну аборт он всегда не запланированный. А потом, получилось не незапланированное Вот такая девочка сидела с мальчиками К сожалению, я ее не прощупывал Отсадил специально на маточное поголовье И она абортировалась То есть я даже не знал, что она была сукрольная Сидела у нас с пацанами в той клеточке и они сработали. Короче, пять штучек все под клеткой. Маленькие такие показывать не буду. Но все там. Если кто не верит, сделаю фотографию, потом скину скриншот. Еще одна. Еще одна крольчиха оказалась сукрольная. Ну, в такой ситуации я все начал проверять на сукрольность И вот еще одна девочка оказалась уже сукрольная. Вот она, я показываю не Вот девочка, я обработал йодом ушки, она сукрольная Блин, Она маленькая, по весу еще честно не ходил, не мерил ее, но нужно извесить обязательно Что-то она не дотягивает до 3 килограмм, это стопроцентно Сейчас мы отсадим ее отдельно, сделаем маточники и все остальное Друзья, не об этом видео, видео о том, что контролируйте сюда своих мальчиков и девочек у мне недостаточно было поэтому сидели не вместе ну и конечно же вы понимаете что получилась такая ситуация белая кольчиха еще до сих пор жива но не здорова но жива показывай не пьет сама поем мы со шприца четыре раза в день три раза в день ну а там как бывает друзья видео будет ответ ответ на ваши комментарии потому что комментарии огромное количество под каждым видео не всегда успеваю просмотреть кого-то честно вы же меня извините но под последним вчерашним видео появилось огромное количество интересных комментариев, на которые я просто обязан ответить. Хотел все это написать, но там писать его просто. Короче, начинаем. Все зачитывать вы уже, друзья, извините, не буду. Первое. Пишет Анна из города, Гомель. Здравствуй, Сергей Юлий, ваши куколки, дочушки. Да, у меня, если кто не знает, три дочери, да? Девять, пять, сколько, Юлька, там? Год вот и четыре. Год вот и четыре. Спасибо вам за видеоролик. Подробное объяснение по поводу сена для кроликов. Удачи вам и здоровья. И вам, Анна Волошина, счастья, здоровья. Здоровья, здоровья и... Будьте с нами, а мы будем с вами. Дальше, Денис ТВ, это с Украины, поставил огромное количество улыбок, все хорошо, спасибо, Денис. Так, Игорь С, здесь от него огромное количество комментариев, поэтому вот именно для этого человека я и создаю данный ролик, грубо говоря. Еще не понимаю, поясни, пожалуйста, ты ушел в помещение, и что от этой площади, доста и что этой площади достаточно для разведения кроликов? Объясняю, в данное помещение 8 длина, 3,30 ширина. То есть, можно наблюдать 2 ряда клеток. Здесь в длину становится сколько тут? 4 клетки по 2 метра. То есть, с одной стороны, у нас будет порядка 4 на 5-20 ячеек. И с этой стороны у нас будет порядка 15 ячеек. Этого помещения катастрофически будет не хватать. Или у тебя будет мало мало или у тебя будет мало отпорма Поэтому. У меня в планах было набить руку, руку, и как у меня получится без посторонней помощи сделать самому помещение. Это раз. Второе. Какое количество денег мне придется потратить из семейного бюджета для того, чтобы построить крольчатник. Это два. Поэтому данное помещение строилось так, чтобы в перспективе, а то есть уже в этом году, по весне, вот эту стену я мог разобрать. Пристроить еще 3 метра влево, ну то есть с правой стороны для вас, еще одно такое же помещение. 8 длина и 3 ширина. Уже правда не 3,30, а будет 3 метра. И это будет одно целое помещение 8 длиной и 6 метров 30 сантиметров шириной. Получится в одном помещении 20 кроликоматок, то есть с одной стеночки, а остальная площадь у меня будет на откорме. Ну, часть для мальчиков племенных там каких-то, а остальная часть для откорма, потому что данного помещения катастрофически не хватит для того, чтобы э, всех посадить на откорм. Они будут здесь, э, вот сейчас вот здесь у меня 15 э, мест для кролика маток. Представляете, они все окролились. Пусть, им, пусть у меня там все они плохо живут, у меня плохие условия, они выжили по 5 штук в среднем то есть, представьте, какое количество кроча. Здесь у меня 15 ячеек. Но пускай я посажу по 10, так это максимум 150 кроликов. Через месяц мне их нужно будет рассаживать напополам. То есть, 75 должен. То есть, данного помещения для большого количества кроликов нереально. Поэтому я попробовал без посторонней помощи, без кредита, без там всего, какие-то там, блин, помощи. Сам вместе с жинкой купили USB-панели 720 белорусских рублей. Купили брусы, купили утеплителя, купили саморезов. Э, взяли свое желание в кулак и построили данное помещение. Что значит второе строить помещение? Я откручиваю USB-плиты, убираю утеплитель. Стойки каждые два метра у меня остаются. И с той стороны крыша у меня сделана. Так, а с другой стороны будет вот так, О. домиком. Угу. Стена уже есть, то есть мне придется пристроить трех стен. Ну, там заперение будет, даже две стены нужно будет пристроить. И это легче, чем полностью из нуля делать. Плюс шифер у меня уже есть, там это есть. Уже знаю, как этим работать. Уже не будет таких зазоров, как вы видите сейчас. Хотя они устраняются с помощью вот таких вот реек. Ну, это уже не вас. То есть, данного помещения на 20 кроликоматок, даже на 15, это мало. Поэтому будет второе помещение в этом году 100%. Отвечаем дальше. Я сейчас, наверное, затяну этот ролик. Андрей Чебутау. Нифига себе, я первый. Да, Андрей, он с Молдовы, живет в городе Москве или работает в Москве. Постоянный мой пользователь, который, наверное, уже больше полтора года со мной смотрит, комментирует. Молодец. Спасибо тебе, Андрей. Так, Игорь еще раз пишет. «В смысле породы?» <связанных> да, в прошлом ролике я говорил, что у меня из породистых кроликов осталась Это бургунка как-то как у нее ключка такая Был мальчик Панун, и я вчера его продал Осталась только помесь Так, Федор Вайтулянец. И вы уже извините, если кого-то неправильно прочитаю Сколько за кролика берешь? <связанных> у меня цены такие Трехмесячный кролик 20 рублей Считайте сами. Больших кроликов мне на продажу сейчас нету. Почему нету? Когда мне было большое количество кроликов, я давал даже дешевле, для того, чтобы мне купить USB-панели, утеплитель. То есть я максимально все продавал. Сукрольную самочку, сукрольную, большую сукрольную, но поместную, не породистую. Я продавал по 40 белорусских рублей. Для чего? Для того, чтобы мне было купить строительный материал и построить данное помещение поэтому трехмесячный кролик 20 рублей но ну, если вы подписчик отдам за 15 но сейчас уже отдавать пару мальчиков осталось 4 или 5 4 и девочек там тоже хрен да ни хрена по поводу мяса я продаю разбором упаковываю в контейнер и стрич пленкой лейбу свою как красиво серый кролик 14 рублей за кило мяса. Да, это цены сейчас не супер-супер, поэтому у меня сейчас мясо, ноль на мясо кроликов, сейчас мне нету. Заказы небольшое количество, но есть, я их записываю в отдельную тетрадь, потом кого уже по очереди подходит, если появится кроличонок, я бью, звоню и без проблем. То есть за килограмм мяса 14 белорусских рублей, за, грубо говоря, месяц жизни кроличонка выходит где-то 7 рублей. Расскажу потом, что почем. Дальше. Пишет мне, кролики в Силе, тоже с Украины, на дворе все, нема кроликов. Да, мы перешли с уличного содержания кроликов в помещение. Евгений Кондрашков. Орша. Оша! Скоро будем. Всем привет. Орша смотрит. Это вот человек, я в прошлом видео, наверное, вам говорил. Звонил неоднократно, зовет в гости, сказал, подарит кроликов. Но я ему говорю, что я так не могу, бесплатно, только сыр мушаловки. Так что вот сейчас вот денежка появилась какая-то или появится, и мы сразу же воршу мотанем. Дальше Игорь пишет. Привет, извини, но я не понял, порода не, не порода. Помсь, не помесь. В чем прикол? Кроликов много, а где порода? Не понял. Поясни, пожалуйста, как по мне... Какая-то хрень разношерстная, где линия, где маточное стадо. Первое, с чего начинал, да, я решил купить кролика себе, да. Потому что у меня дочь, нужно диетическое мясо, потому что она аллергетика. там, Ну, короче, проблем своих хватает. И я куплял кролика. Поверьте, купить породистом хорошего кролика месяц жизни, пишут люди, от 10 до 20 белорусских рублей, да если я хочу купить большого кролика и не ждать полгода, пока он вырастет, мне нужно потратить рублей 100. 100 рублей. И еще мальчика нужно купить. Еще 100 рублей. А, надо две линии как минимум. То есть два мальчика по 200, 200 рублейка и две девочки. 400 рублей. Друзья, я когда пришел в это хозяйство, здесь сейчас работаю, получил этот дом для проживания вместе со своей семьей, у меня зарплата была, если кто знает, по местности. 326 рублей грязными. Потом они уже как бы помогли и сделали 358 рублей грязными. Это два года назад. А каких кроликов преминых могла быть и речь? Если у меня 358 рублей грязные была зарплата, это не на руки. А 400 рублей тогда уже стоили эти кролики. Сергей Любаша, вам привет. Вот у меня есть знакомые, которые ездили в город Горки, покупали кроликов. Ну или в другое место. Вот они приехали, за три или четыре штучки отдали 430 белорусских рублей, потому что у них были деньги. А я приехал, 30 рублей на руки, на руках у меня было, 30 рублей. Пришел женщина, продайте мне кроликов, хотя бы месячного, блядь, месячного. А мне говорит, нет, минимум 40 рублей. И я, проехал еще 200 с чем-то километров, назад этих 30 конченных рублей, вы извините за выражение, положил в карман и приехал домой. И говорю, женка, извини, без кроликов мы будем. Потому что племенного кролика купить, хорошего племенного кролика, это денег стоит. Я понимаю, что там моряк, там, вы уже извините за эмоциональность, моряк там есть, да, в Российской Федерации, там он возит с Чехии, там Германию. Вот позвоните ему, сколько у него кроликов. Так вот моя такая зарплата была, как он кролика ну, продает. Только это грязными зарплатами, а чистыми у меня еще меньше было. И так год вот жили. Поэтому у меня не было племенных кроликов вообще, потому что дворняк можно было бы купить поменяться и это стоит намного дешевле в 3-4 а то в 5 раз поэтому я и покупал себе дешевых простых кроликов что я с ними сделал вот вот у меня было 30-33 маточного поголовья большого которые рожали в течение практически месяца ну плюс-минус там да и с этих крольчат я выбирал, выбирал. Я делал по 5 акролов с одной крольчихи в течение года. Я делал 6 акролов, ставил 6 акролов с одной крольчихи. Да, ей приходилось бить на мясо, но я из этих 40-50 крольчат выбирал все лучшую. То есть был выбор. Когда одна родит, ты над ее усю мусю, пусю лишь бы она не сдохла, твою мать. А когда их 50 с одной крольчихи, я уже выбираю все лучшую. Поэтому в данный момент у меня до сих пор породистых кроликов нет. Потому что я бедный. И купить себе хороших кроликов не могу. Но построившие помещение, сделавшие хоть какие-то более-менее клетки, хотя бы какое-то водопоение, хотя это плохое водопоение, это самое дешевое водопоение, я все-таки куплю себе. Наконец-то я продал целого поросенка. Я продал целого поросенка и поеду сейчас покупать кроликов, друзья. Вот так наша сельская, блядь, жизнь обыкновенная. Поэтому, по маточному поглою, сейчас у меня 11 кроликоматок, нежданно стала 12, но у нее аборт, 13, вон там девочка, тоже будет кролиться, но там будут крольчата слабенькие, понятно, она не до, ну, не до мерок, не довесок. но на мясо пойдет, почему, объясню дальше, и вот получается, что сейчас у меня 13 кроликоматок, то есть вот от этой клеточки, это пропускаем, вот от этой клеточки берем до самого конца, в конце сегодня у нас уже родила, то есть здесь у нас 8 16 числа здесь у нас, я еще не считал потому что вот она только там еще облизывается, здесь роды вот там роды она уже пуху нарвала, там все, роды, то есть вот потом будем выбирать вы же извините, отвлекся читаем дальше комментариях обозначить свою цели в разведении кроликов в чем суть твоих видео суть разведения моих кроликов ну, моего кролиководства, первое а, была цель, чтоб мои детки Повторяюсь их уже трое. Юлька, больше всего. Трое. А, у нас их трое. Три дочери. И моя была цель, чтобы мои детки вместе с моей женкой кушали мясо свое, диетическое, полезное, вкусное, легкоусвояемое, это реповитые. Но как оказалось, я забил одного, пять, шесть, семь, восемь, девять, максимум десять. И детки сказали, папа мама, а давайте есть кроликов сами. Я люблю, буду лучше их смотреть, чем есть. То есть она готова смотреть, но есть не будет. Поэтому мы бьем кролика ну раз в месяц. Ну максимум два раза в месяц. И то не для себя. А друзья, которые приезжают вечером, да, вот нам привозили копченого... А, толстый вам привет. Привозили копченого кролики. мы там вечером с друзьями сели там тыры -ты -ты. То есть мы сами кролика не едим. Не из-за того, что мы там... там ну, ну не едят, не едят дети нашего кролика Они хотят свининку, шейку Они хотят курятину Для этого я держу кроликов Чтобы потом можно было продать И купить свиную шею Это я утрирую, чтобы было более понятно То есть кроликов сейчас держу Первоначально сразу держал для мяса Сейчас мясо дома мне это не нужно Нам нужно курица. Вот поэтому сейчас будем брать инкубатор И залаживать яйцо броллера Для того, чтобы получать тушку 2-2-200 то есть вот домашнюю бройлера они хотят, а кролика не хотят, им жалко вот пушистые зверка. Поэтому моя цель в кролиководстве развести достаточное количество кроликов, чтобы я их мог сдать, продать, обменять на деньги. То есть заработать и на количество денег. Почему я не перехожу на породу? Ну, знаете, вот таких, как я, бедных, огромное количество. А таких, у которых, как Сергей, салют, Марков, а, таких мало, который может приехать к кролиководу, на 500 рублей купить кроликов и поехать, сказать все, спасибо большое. То есть, таких людей единицы. Или как вот гостях у Дяди Саши канал есть. Он а, с Калуги или откуда там, он приезжал у Речицу, покупал кроликов. Ну, сколько к этой женщине приезжали с такой Российской Федерации? Ну, 2, 5, 10. Так что, за 10 человека наша живет всю жизнь оставшуюся? Да, построила дом, квартиру, там, еще что-то. Нет. А, почему... Мясо, потому что его будут брать. Будет оно дорогое. Трусы не купят, носки не купят. Будут э, босяком ходить, а есть и будут. Дальше читаем, а то я отвлекаюсь уже, извините. Так, э, в чем суть твоих видео? Э, если кто помнит, когда, с чего я начинал. Начиналось с одного кролика. Э, это был мальчик. Потом появился у меня девочка. Э, Построил я одну клетку двухярусную, сразу двухярусную Помещения не было. И здесь на улице. То есть, суть моих видео, как начать зарабатывать деньги, при этом, когда их у тебя нет денег. Да, вот все учат зарабатывать деньги, ну, что-то кладываться. Вот у меня не было денег. Я построил данное помещение, вот все говорят, самоокупаемость. Я на кроликах построил данное помещение, построил данных клеток. Если не спешите мне сейчас не покупать племенных кроликов, то у меня денег, их денег хватает на корма. Мы купили гранулятор, мы купили себе мельницу. Мы купили себе бетонную мешалку, чтобы смешивать карман Мы купили себе синорезку Вот каждый кроликовод сможет так себе позволить Да, мы складывались пополам по поводу бру... э э синорезки Потому что на 400 долларов рублей стоило бетономешалку, Потому что тоже копейки потянуло И гранулятор Мы складывались на два кроликовода Он уже живет в Кличеве так что, ну, Мы сложились вместе Сейчас этими изделиями пользуемся то есть каждый кроликовод, который занимается кроликами, может похвалиться, что он... Ну, или там, хотя бы рассказать, что он за счет кроликов купил вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Кто-то как у Саша, он знает, что может похвалиться и сказать, что вот это помещение одно, второе, третье, все за счет кроликов. У меня такая самая ситуация. Я семейного бюджета, зарплаты, деньги не брал. Там, Юлька, дай мне денег, или я возьму денег, зарплаты или я взял денег, зарплату, уехал куда-то, привез что-то и все, талипыр. Нет. Я купил... Рос, ждал, родила, всех продал. Всех продал, купил там зерна, купил того, купил того, пошло, пошло, пошло и пошло. То есть суть моих видео, как я лично, мой опыт, зарабатывал, зарабатываю. Да, на небольшие суммы, вот такие вот мизерные. Но при этом я семейный бюджет не трачу. Оно как? Оно ведь, кролики в данный момент, это как дорогое хобби. Но... Рыбак и охотник. Не лося не продает, и кабанат, а он по деревне не бегает. Продаю, куплю, ой, продаю лося, забил лося, продаю лося, хочу купить себе патроны. Я, ну, вы уже, извините, я не обижаю никого, ну там, или рыбак. Единицы могут похвастаться, что он на спине заработал на рыбалке. Он зарабатывает удовольствие, которое не стоит гроши, то есть оно ну, безмерное ну, удовольствие. А здесь кроме удовольствия еще какие-то есть денежные средства, чтобы увеличивать поголовье, ну расширяться. Поэтому построили мы это помещение, чтобы было нам тепло. Нам, кролики зимой чувствуют себя лучше, чем лето, кролиководы об этом знают. Поэтому для нас теплее, чтобы воду эту не тягать в ведрах, чтобы ни баночки не греть, чтобы ну, чтоб легче самому было Я сюда сейчас захожу раз-два в день, а то и один раз в два дня, а тут Юлька больше занимается Для себя я проще сделаю, удобнее, поэтому суть моих видео, какой суть? что я могу научить дядьку, которому 60 годов мне 32 или 33 воды. Сколько меня, Юлька? 32 или 31? 32 больше. Короче, там 30 годов. Что я могу научить дядьку, которому 60 годов, из которых он 50 годов держит кролику? И он уже все знает. Логично? Логично. Поэтому я и не учу. Я показываю, как делаю я. Мои ошибки. Вот смотрите, крольчиха ну, родила на сетке, но там аборт, потому что они бегали в четверг. Ошибка? Ошибка. А опытный кроликовод 10 раз промацает свою крольчиху. 10 раз. И он будет знать, что все окей. Ну, видите, опыт он тоже опыт. Дальше пока перебью. Допустим, у меня был вопрос такой. Как определить, что сукрольная крольчиха? Вы же извините, друзья. Берем крольчиху. Юлька, ходи сюда. Садим на ровную поверхность. Ну, ровную поверхность. Тот, кто кроликов держит уже давно, он определит это легко, потому что уже опыт будет. Если вы первый раз делаете, покрыли крольчиху, мам, ну, мальчик покрыл, запиши. Если ты не записываешь, не занимайся. Ну, грубо говоря, да? вот там у меня получился косяк, потому что я их не покрывал специально, они были просто не отсажены. Мне не было места, получилось такое косяк. Если я специально покрываю, покрылась, записал, не покрылась, записал и не оставляйте на ночь, потому что вы будете не знать, покрылась она, не покрылась. Если вы знаете, что она покрывалась там, допустим, первого на 15 сутки, берем три пальчика, я уже это говорил неоднократно в своих видео, два можно отсечь, они мешают в это, да? берем три пальчика и нежно, аккуратно, как ребенка. Засовываем ее на животик. Видите, берем одной рукой, если вы левша, ой, правша. Левой, если вы левша, то правой. Хорошо, чтобы она ну, никуда не убежала. Стоялась. Тише, тише, тише, тише. Три пальчика. Под пузо, вот она, хвостик, вот берем так. И вот этим пальчиком, вот этим, двумя просто придерживая животик, аккуратненько, то есть вот так. Прошипаемся. Нежно и аккуратненько. Только не сверху, а там животик. И если она будет сукрольная, вот она. Там будут на 15 день вот такие горошинки Вот такие. Но ну, она даже на 14 день. 14-15 день. Вот такие маленькие горошинки На 20 день ее уже и трогать не нужно. Ее поднимаешь. И она будет тише, тише, тише. тише. У нее будет животик такой. Вот, вот. видите уже животик. Это не из-за того, что я хорошо их кормлю. Из-за того, что у нас укролено. Понятно, друзья? Да куда ты иди? иди? Так, все, не отвлекаемся, читаем комментарии. Ты меня подгоняй, я тут затянул. Так, вот, посмотрите как. Я понервничаю, она. домой, давайте. Открыто для вас. Я вам выстачу. Так, и еще вопрос. Ты продаешь кроликов как что? Да, продаю. Еще раз повторяю, месяц жизни где рублей 7. Не больше, потому что все у меня помесь практически и мясо кролика 14 белорусских рублей так бренд канада это мой спонсор спонсор является моего канала женщина с территории канады мы общаемся уже около полтора года спонсору привет канада рулит так дальше так дальше евгений 102 поставил огромное спасибо так, да будет свет. Антон Баринов написал. Действительно, свет есть. А, немножко лоханулся, что купил 30 ватки. Можно было, как и пишут, 9, 10, 11 ват повесить. Но еще одну лампочку все равно повешу. Так, к чему стремишься в разведении кролика? Поясни, пожалуйста. Игорь С. пишет. Увеличить поголовье до тысячи, может, две тысячи. И начать стабильно зарабатывать на кроликах. Uh -huh. Ну да. Так, ты продаешь кроликов живком, живком, как что, помесь или порода, непонятно. Помесь и живком, и мясом цену называл. Так, молодой мини-фермер. Добрый вечер, молодцы, классные видео вы снимаете, каждый день и классные. Но, наверное, вы забыли показать, как узнать беременность, или беременная или нет, кратчиха. Я, о которой вы вчера мне сказали, я в следующем видео покажите. Показал, угу. например, просматривай, учись и все будет хорошо. Откорм, где планируешь держать. А, в данный момент а, здесь мальчики, здесь еще две клеточки поставлю, то есть на 10 ячейчек, чтобы этих а, малышей до марта месяца мог отсадить. У марта и начало апреля, может апрель, начнем строить дальше то помещение, чтобы уже было тепло на улице, я мог разгородиться. А, брус готов, все готово, USB-панели я откручиваю, переношу потом на ту сторону, ну, все увидите. Так, 10 тысячи подписчиков без видео. Название такое. Ну, на мой взгляд, освещения достаточно. Да, но вот есть такой косячок. Вот здесь ничего нету, так что нужно. Так, Наташа танкистка. Танкист а, привет. Ее и сливает металл. Все верно, поэтому... <как> поэтому... Поэтому... Вроде знаешь, но все равно делать, допускаешь ошибки. Металл у меня... Только здесь переходник и металл вот здесь, где водичка стоит. По-другому никак. Йод у меня есть, жалко выкидывать, выливать тем более. Я обратно батываю им уши от тучного и заливаю сюда, ну, как, как диостатик. Хотя он так работает, честно. Ну, залил, залил. Андрей Чебута... Чебутару, привет, молодец, спасибо. Виктор Вес... Веселкин, лучше как дистатик порошок добавлять при производстве комбикорма. После пропоек со временем загрязняются быстрее водопроводные шланги. Промывать их дело муторно. Моя жена тоже грешит сеном, Юлька, э, в клетке убирать тоже ей не нужно и лечить, и закапывать. Да, да, да. Юрка, не смотри на кого -то. Ты же не лечишь и по, это, по ушам им не стреляешь. Так что сено так не надо давать. Да, по поводу как-то диастатика. Мы еще к этому не пришли, чтобы добавлять свой домашний комбикорм к диостатике Во-первых, это сложно перемешать. Готовая масса 100 кг, Там порошка добавляешь, допустим, на 100 килограммов 10-15 грамм. И это очень сложно. Это сделать равноценный замес. Даже в бетонной мешалке. Как это делают на производствах, я не знаю. Пока мы к этому не пришли. Uh, так, так, так. Uh, Владимир Сафронов uh, Тоже мой подписчик Очень давно Хороший блогер Заходите, если кто Смотрите Привет, отличный обзор послушаю жену Ну и сделай по-своему <laughs> Все верно Алексей, Алексей Стрельцов Сергей, привет По поению Вчера писал Йодное соединение Эффект, конечно, дают При коксидиозе Но йод окисляется При взаимодействии с металлом А не пилят То металлический Посмотри Турококс, Витебский Рубикон, делает территориально, где находится Могилевская область. Мы же в гости заедем. Так, спасибо по поводу йода, спасибо по поводу э, порошка. Смотрел вчера поздно вечером в интернете, нашел, будем смотреть, заказывать. По поводу места жительства Могилевская область, Кличевский район, агрогородок Несята. Телефон у меня есть на канале в описании. Звоните, друзья. Если вы мне позвоните, что приедете, снимать не буду. Ну, если не захотите. Если вы не позвоните, снимать обязательно буду, потому что вы приехали в гости. Так, Игорь С. пишет, что можно перенять из своего опыта? Что можно перенять из моего опыта? Ну, завел кроликов, а дети мясо не едят купить дорогое поголо... племенное поголовье очень дорого при низких зарплатах. так Если не будешь вакцинировать, то будет у тебя большой падеж молодняка. Тем более, знаете, как я вот опыт. Мамок, то и папок мы всех вакцинируем. Ну и такое племенной поголовье. А вот у меня был акрол в конце августа. Большой акрол на 18 кроликоматок в прошлом году. И крольчат провакцинировать до 30-дневного возраста не представляется возможным. Я попытался еще меньше дозу не 0,5, а 0,25. Но это практически ну, инсулиновский шприцом, колол, мучился, но они все равно дохли. Они Организм не смог выдержать дозировку до 30 дней. То есть, если у тебя не помещение, если ты держишь на улице и если прилетит эта зараза миксоматоз, то не поможет уже тебе ничто. Мамки останутся живы, папки останутся живы, а крольчата, которые родились в непогоду, они все подохли. То есть, заразились миксоматозом, и мне пришлось, есть видео, как я ведрами 142 крольчонка выношу, закапываю. Вы понимаете, друзья? Где это показано, где в интернете показано, что мамка если сукрольная и она родила мне на улице, и по осени, когда у меня лед комаров, или по весне, они все равно отдохнут, потому что я их не смогу провакцинировать. То есть, Получается летом в конце августа супер погода или весной что нельзя делать акролы на улице. Ну или дай бог, дай бог, дай бог, минуту дай. На Бога надеюсь я с вами плашаю. Поэтому и здесь у меня помещение для того, чтобы я москитка, вентиляция, москитка, вытяжка, москитка и пошли бы комари отсюда. А еще лампу куплю эту. Так, Данила, всегда жду твои видео, спасибо. Сегодня давай будет. Так, Александр Саха. Тоже блогер, тоже держит кроликов. У него калифорнийца. Так что, кто не знает, заходите, смотрите. Привет, Серега, Серега и Юлия. Весел, веселое видео получилось. Спасибо. Мясо и кролики. Канал тоже интересненько. Есть, так, если свет в крольчатнике, самка чаще приходит в охоту. Лайк. Like. Все верно, друзья. Толстый пух. Киров кролит Приезжайте в гости. Так, 9 ватт оптимально для светодиодки. Ваты не от освещения, это от потребления. А блок питания в лампочке тоже жрет не слабо. Привет Юльке и дочуркам. Жинки, вам огромнейшее количество здоровья, позитива и удачи. Приезжайте в гости, встретим как своих. Так, Александр Сахай еще пишет. Серега, ставь по 10 ватт прожекторы. У меня весь двор им освещен в ночной в ночном обзоре видно. А на дежурный свет можно ставить три светильника достаточно. Все, комментарии закончились. Подведем итоги. Какие итоги? Юлька, ты уже наверное спишь там. Подведем итоги. На кроликах можно заработать. С ними нужно много возиться. Если бы они были простые домашние животные, очень как коты, кошки коры. куры, Собачки, их держали бы все, но они геморройные, потому что их нужно <клес> чистота, вакцинация, пропойки, освещение, для малышей тепло, ну не тепло, а чтобы сквозняков не было, поэтому видите, нюансов много. По поводу сбыта, все зависит от региона. В каждом регионе свой заработок у населения, поэтому если регион более-менее с денежкой, они, конечно, будут у вас покупать. Если регион у вас денежно-финансовое благополучие населения очень слабенькое, то и покупная способность у населения будет нулевая. То есть вы не сможете ничего продать. Я не скажу, что в Беларуси так уже печально и сложно продать кроликов. Я скажу, что мне не хватает кроликов. Как и в большинстве людей, которых я общаюсь, они мне звонят. Может у тебя там пару кроликов есть, а то постоянно клиент есть, терять неохота, может вылечишь. То есть у нас среди вот таких кролиководов, как я, дурачков, которые меня знают и я их знаю, мы общаемся и обмениваемся, чтобы не терять постоянных клиентов. Потому что э, на покупное мясо кролика домашнее обычно есть постоянные люди, которые с хроническими какими-то заболеваниями, после перенесенных какие-то операций для своих милых деток, они покупают мясо кролик. Ну, а мы, конечно же, им стараемся без антибиотика, без всякого какашек давать хороший продукт в виде мяса. Так что, друзья, я буду затягивать, потому что видео очень длинное, вы его все равно не посмотрите, не послушайте меня, да и я никого не учу. Я еще раз повторюсь, как я смогу научить дядьку, которому 60 годов, который 45 или 50 годов держит кролику? Никак. Но, друзья, при этом, вы помните, как было 50 лет назад, а сейчас посмотрите, как сейчас, или там 30 лет назад, посмотрите, как сейчас, все меняется. Даже кролики меняются, болезни меняются, условия содержания меняются. Все меняется. Так что научится только тот человек, который хочет учиться. Вы посмотрите разные мессенджеры, да, тиктоки, шмоки, там, ВКонтакте. Лайфак, хак, как, фук, там сделай так, сделай так, там супер-пупер, супер-хранение, супер-выращивание, супер-все. Я посмотрел, да, супер, да, интересно, да, о, саморез так интересно, о, да. Я этим буду пользоваться. И, от... И выбросил. То есть, посмотрел, улыбнулся, выбросил. Посмотрел, улыбнулся, выбросил. Смотрю, ДТП, машина в ходе, ва-бах, смерть. Еду за, за рулем, я так, почему? -а -а. Точно, точно. Все вот смотрят, как погибают люди, что, перестают гонять? Нет. Пока свою жопу не научишься, ничего не будет. Ну, или своей рукой. Все, друзья, на этой позитивной ноте или непозитивной ноте будем с вами прощаться, но только до следующего дня. Акрол у нас здесь уже прошел. Пока мы с вами бла-бла-бла. Посмотрите. Юлька уже ножки уже не, не движется. Все, она уже там их родила. Еще не считал, Но сейчас выключим это видео и будем считать. У нас акрол здесь, здесь, здесь. Здесь уже тоже походу начинается, рвет пух. Ну и здесь технистая тоже рвет. Мамка, валите, черту. Вы бегали тут? Все. Все, всем пока, друзья. Подписывайтесь на канал. Если хотите, узнать, что будет мне дальше. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ну, если не нравится видео, ставьте. Лайки. Все, всем пока, друзья. Будем заниматься.